сейчас еще пойдем подкачаем немножко в систему отопления давления потому что что-то за зиму это давление падает вот не знаю почему то ли может из-за того что я печку топлю иногда бывает по выходным а когда топится печка все равно какие-то пузырьки вот как в чайнике допустим дат вот кипятится вода и также там а может даже от электрического котла ну то есть получается воздух этот воздух выходит через воздуха отводчики всякие и тем самым как бы э, вода выкипает и становится меньше э, воды в этой системе и соответственно она уменьшается и давление все меньше и меньше в системе становится поэтому сейчас необходимо будет взять бутылку большую какую-нибудь канистру налить туда воды я сейчас покажу как я закачиваю систему отопления у меня есть большая канистра я туда наливаю воду ну, сейчас пойдем покажем, все. Есть у меня вот такая вот бутылка нистрочка. Она в принципе чистая. Сейчас я сполосну немного. В принципе водичка чистая. Есть у меня вот такой вот насос, малыш. Я сюда приделал шланг и с обратной стороны штуцер. И все. И как бы я просто опускаю насос. Я просто опускаю насос сюда. По-хорошему его бы вот так желательно подвешивать, но он у меня и так получается нормально. Можно за шланг, в принципе, держать вот так. Сейчас я сюда налью воды. Обычная вода просто с водоколонки. я думаю достаточно будет для того чтобы подкачать давление до двух атмосфер достаточно будет литров наверное 10 точно ну еще я там снимал одну батарею конечно в доме когда я клеил обои на втором этаже мне приходилось снимать батарею и ну естественно спускать воду но это не как в квартирах батарею одел краны открыл и все Здесь приходится подкачивать постоянно эту воду. Если что-то снимается, какая-то батарея, ну, либо вот я перед зимой закачал, получается, у меня было где-то 2,2 даже. 2,2 атмосферы. 2,2 бара. А сейчас 0,5. И когда очень низкое давление, электрический котел начинает когда тены включает, начинает шипеть, как чайник. А когда давление держится на двух барах, то вообще не слышно, как работает электрический котел. Вот даже если сейчас включить. И можно будет услышать. 12 киловаттный так вот этот край шланга я подключаю вот система отопления вот эта труба а вот это водоснабжение со скважины со скважины я не подкачиваю потому что там содержится я уже говорил где-то в каких-то из видео что присутствует железо и нежелательно, чтобы в системе отопления была вода какая-то грязная. Должна быть чистенькая водичка. То есть я отсюда убираю этот чланчик и накручиваю сюда. Я даже его сильно не затягиваю, поскольку здесь резинка. Достаточно от руки затянуть. Все, готово. То есть потом после того, как все подключил, я подключаю все в розетку, насос начинает качать, он создает достаточно большое давление, но напор маленький. После того, как включил насос, открываю вот этот кран и автоматически начинает давление нагнетаться. И еще забыл сказать то, что когда я... Подкачиваю, отопление, подкачиваю воду в отопление, отключаю котел и открываю ход помимо насоса. Точнее параллельно насосу, чтобы вода шла не через насос, если она туда пойдет, а напрямую, чтобы сопротивление было меньше. Ну все, у меня все готово, все подключено. Только нажать на фильтре, кнопку включения и все, и система пойдет работать. Включаем. Так, вот, в принципе, и все. Здесь закрыл. Я немножко неправильно сделал, кстати. Забыл вам сказать, что я неправильно сделал, потому что нужно было... Вот это, вот в этом шланге, получается, был воздух. После того, как я включил насос, насос э, не набрал еще водичку в шланг и открыл, получается, кран системы отопления и все давление, которое было... Системе, оно начало наоборот идти через насос и выгонять воздух из насоса но после того как воздух вышел насос начал нагнетать воду в шланг и соответственно в трубу ну, вот 2 и 2 бара в системе сейчас нужно будет либо включить вот этот котел либо растопить печку я немножко сейчас подтоплю печку чтобы хотя бы разогреть весь, всю воду, которая есть и немножко тем самым как раз сэкономлю электричество, денег хотя у нас самое дешевое электричество в регионе так что сейчас немножко дровишек и растоплю вот эту вот печку совсем немного на улице уже весна хорошо ну, я пока воду вот эту не буду сливать, поскольку, как я уже повторялся, у меня одна батарея не заполнена водой. Мне ее нужно будет заполнить. И после чего я уже эту водичку уже солью. Все. Хватит болтать, пойдем топить печку. Что-то у меня тут детишки делают. Что делаете? Что делаете? Занимаемся. Тренировки у вас? Сегодня нет тренировки, вы решили дома позаниматься? Мостик, нет. вся в снегу вообще. А, переворачиваться туда. Опа, ударилась? Нет, Аккуратно. Да, это... да. Не -не -не -не -не. Что, замерзла. Нет? нет не -не -не. Поля, у развязался. Летом доделаем качельку. сейчас. Доделаем качельку летом. Да. Будете помогать мне? <смех> Ох, дровишки, дровишки, вас еще нужно разрубить. Я сейчас немножко вот этих отпилю они сухие. Гвозди правда есть. Сейчас немножечко пильну. За зиму у меня, кстати, накапливается мульча в виде коры. Сейчас покажу вот кора будем удобрять землю так выключаем свет мне нравится эта печка у нее вообще длинная топка очень нравится прямо туда дрова влазит 70 сантиметров почти вот так горит яичная подложка Ичечка вот эта яичная. Закрываем. Под 2 открываем. Чтобы разгоралось лучше. Сейчас 20 градусов. Здесь пока что. 20. Будем ждать пока. Там котел, там еще закрыто. Кран закрытый. А здесь еще в системе 40 градусов от. 45 включим. И нужно будет после того, как подкачали, это, подкачали давление, необходимо включить насос на максимум, чтобы весь воздух, который есть в системе, ушел на самую верхнюю точку системы. И ушел через вот этот воздухоотводчик. Это, кстати, я станок делал. Про него тоже будет отдельное видео. Циркулярку, Циркулярный распиловочный станок. Как я делал его из вот этой пилы. Снято отдельное видео. Тоже будет на канале. Посмотрите. Вот, в принципе, и все. Нагрели воду в системе отопления с помощью печки здесь 44, 44, а на печке 53, 52 уже все прогорает. Вот сейчас включаем электрический, давление в норме. Вот. Все успешно. Всем пока.